приветствую вас дорогие друзья сегодня у нас три посылочки на тему пневматики итак сегодня у нас три посылки на тему пневматики сразу извиняюсь прошу прощения за голос немножко простудился Болит горло, но я думаю, это нам не помешает. Так что давайте приступим к распаковке и что же нам пришло. Значит, давайте первая посылка. Первая посылка с Москвы. Первая посылка пришла с Москвы. Давайте ее откроем. Здесь должен быть кит от Юрка. Кит на Кроссман, на Кроссман 0 Значит. Пакет пустой, все, больше ничего там нету. Вот так вот выглядит кит. Зачем я заказал этот кит? Да потому что мне буквально через пару дней должны привести целый арсенал. Три пистолета, две винтовки. Должны принести все это на апгрейд. Сниму с этим видео. И будем делать апгрейд. Значит, что в чем суть этого кита? В том, что замена всех пластмассовых деталей которые стоят в кроссмане замена всех этих деталей на металлический вот клапан подачи и все остальное все это будем менять должны принести сниму обязательно что принесут должны принести три пистолета и две винтовки И будем мы их модернизировать посмотрим что за пистолеты. снимем обзорчики значит вот это вот первая посылка это кит Вторая посылка. вторая посылка заказывал я на ebay заказывал на ebay это сошки сошки шли они полтора месяца шли довольно таки долго давайте посмотрим что за сошки потому что здесь более-менее нормальных недорогих сошек я не нашел на на посылка в 14 долларов хотя они там дешевле стоили вес 300 граммов так все пусто завернуто вот в такую вот проломку коробка помялась Конечно, хорошо ее похоже попинали коробка помялась и давайте посмотрим сами сошки сошки я буду устанавливать на свою винтовочку так крепление, крепление, крепление, да, крепление здесь интересное. Так вот здесь крутится и здесь вот зажимается. Надо какую-то проушину делать. Ну ладно, с этим мы разберемся, это что-нибудь придумаем, это уж не такая проблема. Проушину сделаем. Значит, вот такие вот сошки, они должны быть телескопические, я полагаю. А вот все. То есть нажимаешь, они выдвигаются. Очень интересно. Да, вот такие сошки поставлю на свою винтовку. Значит, сошки. И давайте откроем третью посылку. В третьей посылке должен быть тактический ремень. Тоже буду крепить на свою винтовку. Давайте. Посылку я заказывал на Алиэкспресс. Цена на 2 доллара. Шла на две недели надо все-таки заняться доделать свою винтовку да вот такой вот ремешок вот такой вот ремешок здесь металлические карабины Два металлических карабина. Здесь, я так понял, резинки да, тянутся. Резиночки с двух сторон. Ну, вот это вот пластмасска слабенькая. Если где-то дернуть, то вылетит она. Вот такой вот тактический ремешок. Ну, довольно-таки все хорошо. Буду устанавливать все это. Подписывайтесь на канал. Будет много интересного видео, будем разбирать эти винтовки кроссманы, буду свою винтовку доделывать, заходите в описание, смотрите, комментируйте, советуйте. Ну а пока все, пока, до новых встреч, до следующих видео.